Хулиган! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы с вами на аэродроме под Суной. И.. Бенас! А ты опять там покажешь? Бенас, тебе нравится самолет Робин? Конечно, очень хороший самолёт. Очень хороший. Стоит про него снять ролик? Вопрос, конечно. Как обычно, что-то летает, что-то заправляется. А герой нашего друзья обзора сегодня вот этот вот замечательный самолетик Робин, и пока у нас есть немножко времени, мы попробуем, я попробую взять интервью интервью его владельца, он расскажет, почему купил именно такой самолет, который, который по моему личному мнению, является одним из лучших самолетов для буксировки и планировки. Сейчас мы выясним почему. Ну что, поехали. Оп. разгоняемся потихонечку. Оп, летим. За Робином летим. О. ну красота. Лападиана. Это замечательный пилот Эдуард Эдуардос. Как я Таспас. Таспас. Я не пилот восхитительного самолета еще по слухам на истребителях умеет летать. Есть такое в прошлом. Есть такой грех, хорошо. Тогда предлагаю к самолету переместиться. Я когда вижу его характерный профиль крыльев, я всегда вот, ну вот вижу, да, вот он, Робин. И увидев его на этом аэродроме, я думал, неужели бывает что-то похожее на Робин, только не Робин. Оказалось, что Робин бывает похожим на Робин, я только Робин. Я других самолетов не знаю с такими... Самолетами. Ну да, это очень Но характерная вся характерная. штука. Для начала я хочу задать вопрос, почему Робину? Собственно, почему именно такой э, самолет? Робин... Ну, первоначально я много занимаюсь авиацией и много на чем летаю, в том числе и на планерах. Но много на Вильгах отлетал. Ну и решил попробовать. Была такая возможность э, в Германии. Съездил, попробовал этот аппарат. Который сразу оставил для меня огромное впечатление своей простотой, простотой в управлении. Дальше все техническое начинается. Действительно, кто имел... Я вставлю 5 копеек сейчас тоже про простоту. Вот этот выводок Вильг. Как вы видите, такие все, как их называю, дракончики. Вот как это, эти дракончики выглядят. Вот Вильга создавалась специально под буксировку. Поэтому она такая вся рифленая с отвратительной аэродинамикой, то есть, у него аэродинамика, конечно, кирпича. И со сброшенными газами эта штуковина шуршит вниз, будь здоров. Из минусов здесь достаточно сложный мотор, звезда, который вечно приходится, во-первых, ремонтировать каждые 500 часов, что не добавляет радости владельцам. Во-вторых, чтобы вильга взлетела, нужно с утра снять капот, слить отстой с нижних цилиндров, только после этого она заведется. Ну и в каждой вильге обычно прикован <смех> <Вот> этот техник <смех> должен быть. Не знаю, по крайней мере на аэродромах, на которых я летал, вот в Орле, э Шевлино, когда я много летал на планере без мотора, но вечно, этой техники были промаслены все с головы до ног, были самыми, э наверное, уважаемыми людьми на аэродроме, потому что они чинили то, на чем мы летаем, и, наверное, жалеемыми. Вот еще один представитель вильго, вильгостроения. И, ну вот, вечно, то есть, стоят 2-3 самолета под ними. Там, то то в шасси ремонтируются какие то еще что-нибудь, то с мотором что-то, то то, то то, то все, то 5 до 10. И, ох, друзья, если вы знали, сколько дней я потерял красивых летных из-за того, что вовремя не был готов самолет. Ну, просто вот там, или там очереди образовывались, там летала, например... На аэродроме Пахомова две вильги, одна сломалась, осталась одна. Все, страшная очередь, на небе погода классная, а ты не можешь улететь. Это очень грустно. Вот. А Робин, который на нашем аэродроме работает, ни разу меня не продал. То есть все, там не знаю, семь лет, сколько я летаю в Сере, каждый год эта птичка всегда радовала вовремя и вытягивала в самую сложную погоду.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 сейчас он сделает круг и догонит меня как ребята, которые на нем работают, просто подходят с утра, дерг его за винт руками, ну там на колесо стоит такая, такая удило, которое позволяет легко самолетик вытащить из ангара. Все, сели в него, как на машине, стартер и поехали. То есть, никак, ну понятно, что какой-то осмотр минимальный там перед есть, но в целом этот самолет не требует ну ничего. Вот сел и поехал. Я вру или, или хоть немножко прав? Нет, нет, абсолютно, это чистая правда. Минимальное, что это необходимо, это предполетный осмотр, ну, проверка масла. Да. Иногда раз в неделю приходится заливать пол-литра масла. Чем не может, конечно, Вильга отличиться. Там, да. Знаете, сколько нужно Вильга всегда в масле. Всегда. И все. Пока никаких проблем. Самолет, кстати, не новый. Он с 1977 года выпуска, но до сих пор он выпускается такой же конфигурации могут быть другие двигателя другие приборное оборудование но в целом он весь деревянный и до сих пор также деревянным выпускается да да удивительно вот но, вам результаты так знают ну, ну что ж можете немножко технических подробностей тогда вот уже для тех кто любит спросить а что за мотор под этим капотом Лайкоминг 108 180 лошадиных сил а 3а карбюратор обыкновенный простой неприхотливый а бывает больше, бывает меньше модификации? Э, Бывают, э, э, Поскольку этот э, самолет универсальный, он под все заточен. И под буксировку планиров, и под путешествия. Э, 180 лошадиных сил для буксировки надо. У него есть и 120-сильные двигателя, угу. но это уже больше ну, для конечно, путешествий, да. либо для тренировочных полетов. Птушкин, Птушкин, наш великий путешественник, путешествовал, как раз есть у него на канале э, про самолет, э, авиапутешествие. Так вот, это на Робине было тоже. Ну что, патрохорн, вон там позади. Я считаю, что на этом моменте все гештальты по горам закрыты. Господи, красота-то какая. А вот смотри, видишь, перед нами такое, похоже на ворота. Да. Вот, прикинь, чуваки умудряются на самолетах, на лыжах залететь в эти ворота. И здесь, там на этот литник. Обалдеть. Плюс у него винт изменяемого шага, четырехлопастной. Естественно, все <с понимают, что изменяемого шага. Он под все уже зато и под круиз, под круизный полет и под буксировку с места. У нас, к сожалению, рвал. на аэродроме обычный винт. Две лопасти такой, как бы, самый классический. Так что да. за, Окей, за, зависть, зависть. Винт – это выбор, что пожелает угу. человек. Но вот есть модификация четырехлопастным. И не жалею. Да. Что у него еще из особенностей? У него, можно так сказать, достаточно редкий, но очень нужный агрегат это вытягивающаяся и сматывающаяся веревка для буксировки планировки. Ой, вот это просто песня! это. Это прям была изначально такая модификация уже в Германии была, или ты ставил? Да, нет, это я дополнительно не ставил. Вот когда из Германии я его приобрел, вот именно это все было. Когда подходит человек, он просто берет за кольцо и вытаскивает веревку на ту дистанцию, подцепить планер метров 10-15. Затем я уже сам Выбираю вытягиваю, вытягиваю uh -huh. всю, всю длину веревки, это 50 метров, и стартуем. Фантастика. После того, как планер отцепился, я продемонстрирую, веревка автоматически, после нажатия кнопки, сматывается обратно в корпус. Оп, чпок. И все на базе. никакой опасности. Да. А я вам сейчас расскажу. Два случая было трагических. Ну, про один я точно не помню, врать не буду. Но один случай был где-то на юге России. На аэродроме летали планеристы. И совершенно случайный человек забежал на аэродром поснимать. И, в принципе, ничего страшного, если бы пилот, который пилотировал самолет, всегда помнил, что трос под ним. Ну, знаете как, когда летка летаешь на буксировку, Иногда что-то забываешь, и пилот забыл, что за ним развивается трос, на камеру решил, наверное, сделать какой-то проход, а может просто не делал, ну, неважно, человека просто этим тросом перерубило пополам, и он умер. Поэтому, ну, хоть у нас и позитивный канал «Мечта летать», но в случае, как, как бы, мы топим за безопасность, то есть э, любое, любой элемент, который увеличивает безопасность полетов, это очень хорошо, и в данном случае... Вот это вот, устройство, вот этот замок, это реально существенно увеличивает безопасность полетов, потому что позволяет заходить на посадку, не рассчитывая особо, что у тебя веревка тащится за тобой. А самое главное, здесь еще есть, э, собственно, вот здесь есть некое соединение, веревка там с кольцом. Тут часто, да, здесь часто бывают э, какая-нибудь вот на тросах специальная такая вот... Э, Термоусадка, там это все сшивается. Так вот это место шивки, все, которое вот так вот бьется все время по земле при посадке. Представляете, сколько самолет едет. Оно растрепывается, веревка рвется. У меня не было ни разу еще обрыва такого, но, опять же, на нашем горном аэродроме э, были обрывы. То есть пилот взлетает, обрыв троса. После этого пилот садится. Слава богу, там внизу полянка такая есть, он на нее умостился на одноместном планере. На двухместном не уверен, что уместился бы я. Поэтому я за самолетом люблю взлетать, но... Больше всего люблю взлетать пушпулом. Это когда есть свой мотор и мотор самолета. И тогда очень быстро самолет разгоняет планер, позволяет быстро оторваться, безопасно. И потом дальше на своем моторе уже путешествуешь. Вот это самый любимый мой способ взлета. Ну, и если бы на нашем Робине была такая же штука, может быть, я на нем бы и без собственного мотора взлетал бы. Маленькая реклама. Нет, действительно очень хорошая опция. прям Я, как... я, я не видел ни разу такого. Но ну, видел на динамиках. У нас на аэродроме работал динамик маленький, как раз там специально для буксировки делался. У него стоит такой замок, у него усиленный двигатель 914. Да, да, так. да. На многих, ну, есть варианты, где вот именно угу. это стоит, но это стоит и этого удобства. Да, да, однозначно. Самое главное безопасность. А если не секрет, так можно увеличить цену немножко. Во что обошелся? Или секрет? Давайте о ценах не будем говорить. Хорошо. Поскольку можно только сказать, что... Ну, скажем так, повезло куплен... или не повезло. повезло? Повезло, Мне очень крупно повезло. Он был приобретен до карантина, угу. до ковид. А, ну соответственно, еще с сроса такого не было на самолеты. Да, и только когда были все подписаны договора, и как ковид начался, цена, грубо говоря, в два раза да, подскочила. да, да, да. Действительно, до ковида э, не было спроса на лег... был спрос на легкую авиацию, но он был такой. А, а потом все вдруг захотели иметь собственные самолеты, на нем собственно летать, и иметь вот эту свободу перемещения, которая сильно порушилась этими ковидами, а сейчас там еще чем-нибудь. Поэтому цены на самолеты, ну да, в два раза. Я, я просто знаю, что можно было купить там Cessna за столько, а сейчас ее тут не купишь. То же самое, кстати, с планерами. Планиров в ушных нет, э, стоимость их тоже выросла, и... Да. Вот еще какой-то самолетик. Рулит. Бежуха. Ну что, может, мы тоже пожужим? Важным элементом самолетов, используемых для буксировки, является механизация. Вот я смотрю, что на робине она присутствует в виде закрылка. Насколько он помогает? Очень эффективен. Несмотря на то, что он такой маленький, но. Он маленький, но он отклоняется на 60 градусов. Это посадочное положение. И для того, чтобы не мешало людям вылезти и забраться вовнутрь, он угу. в стояночное положение вот такое и есть. Угу. Взлетное положение 15 градусов. Переставляется обыкновенным старым механическим способом. Угу. Вот у него взлетное положение. Ну и, соответственно, круиз в ноль. Естественно, после угу. отрыва от земли буквально даже с любым планером ставим ноль. И набираем высоту. Багажник такой достойный. То есть реально, я смотрю, что ну в четвером можно... Ну, понятно, что в четвером тяжело, наверное, будет летать. Но вдвоем, мне кажется, путешествовать можно навалить кучу шмурдяка всякого. Хоть чемоданов. И лететь куда хочешь. В четвером он летает? Да, легко. Да? Класс. Мы с супругой вот путешествовали. С супругой еще с двумя друзьями в Ниду собой то есть к морю отсюда, отсюда раз к морю шмык да через час буквально час десять, в зависимости от направления ветра мы там и все вот она свобода друзья посмотрите так вот это вот так выглядит свобода такой самолетик не классный то есть он я не знаю почему я же его видел на выставке фризер я сюда вставлю видео кусочек как мы ходим вокруг этого робина как я вижу это крыло деревянное крылышко как у нашего робина буксировщика на поле с таким характерным изломом а что это за самолет, мы не знаем. Оп. Самолетик. Четырехместный. <связывая> О! Робин! <связывая> точно! Это же наш друзья, это нажимает, я вот говорю, как бы наш буксировщик. Это же и есть наш буксировщик. Папа Лима, слушай, это Робин, это который летает туда с наэродроме. Красота! Слушай, вот вот этот деревянный самолет.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 мне всегда касалось деревянное, это как бы вот это, что, ж, что за анахронизм такой. Э, вон в ангаре стоит мой деревянный планер, на котором я, судя по всему, выиграл Кубок Балтики. Я надеюсь, что завтра погода уже не будет и никто меня не обгонит. 25 лет назад, в 97 году, примерно в это же время, на этом аэродроме, прямо вот на этом же аэродроме, я летал на проплане, выиграл чемпионат Литвы 97 года.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 Сюда круг замкнулся. Я же думаю, что мы с ребятами обязательно встретимся через 25 лет. Как там было? 20 лет спустя у Но у нас будет что-то -так. так. Такие планера будут уже винтажные. Да, это будет уже такое, да. Обычный пластиковый планер будет винтажным. Я не знаю, на чем будет летать, но мы будем летать обязательно, да, Вилос я свой планер полюбил деревянный и я вижу, насколько он ремонтопригодный, насколько там при любой проблеме ты можешь вырезать кусок обшивки деревянной, э, срезать на уз э, это дерево и аккуратно вклеить новый кусок. И по сути это на прочности самого планера никак э, не будет влиять. Опять же деревянный лонжерон, но за всем этим все это под обшивкой. все. Естественно, такой самолет не нужно хранить в ни ангара, там на... хотя можно, наверное, но... Жалко. Жалко. Это да. жалко. Поэтому вот беленький ангарчик, вот там находится самый дальний. Потом ангарчики ангарчике ну, получается такой не надувной, а с дугами тканевой, да? Э, арочный. Арочный. Ангар. И все, там стоит этот самолетик прекрасно. И ему это очень так постоять не в чистом поле, а в ангарчике очень даже хорошо. А, обтекатели помогают, у нас без обтекателей версия я их, это... я, их, я их, я летаю с этими обтекателями. Естественно, условия аэродрома ну, может сейчас, когда скошено, так все uh -huh. хорошо, ни проблем нету. Но э, от травы им, конечно, достается. И ну, это видно, видно да, и что, сейчас, они в идеальном их, состоянии. Но без обтекателей все-таки самолет должен быть хорошо летает только тогда, когда он красивый. А с обтекателями он шикарный. Слова настоящего планериста. то есть вот аэродинамика наша все. Да. Я могу сказать, что у нас был планер. Как раз я летал в Шевлина, на нем много. Твинастер 3 SL самовзлетный, с мотором. И вот у него тоже был красивейший под брюхом такой обтекатель сделан. Его на первой же площадке нечаянно отломали, и потом больше не ставили. Сделали, отремонтировали, но не ставили. Глушите здесь обычный? Да, да. Ничего здесь, все, все заводское. Угу. У нас под наш э, самолетик ставили вот здесь под брюхо какой-то дополнительный, дополнительный глушитель, есть такая опция. Да. да, он очень сильно уменьшал шум, потому что все окружающие поселки ругались на планеристов, что они начинают свой, там, с раннего утра жужжать и мешают спать. Но в этом году что-то глушитель исчез, наш Робин тоже поревывает, но ничего страшного. Он, кстати, относительно тихий. Мне кажется, на этой оптимистичной ноте пора лететь. Пора. Сделать кружочек. Посмотреть, что эта пташка может в небе. Пожалуйста, лучше всегда испытать своими сейчас... руками, да. своими ощущениями. Я ни разу не летал на таком самолетике, честно скажу. Несмотря на то, что я 7 лет рядом с ним постоянно хожу, первый раз будет, когда я летаю на Робине. Так, ну что ж. ну ходить на крыло удобно. О, откидывается фонарь. Эть. Главное, что-нибудь не сломать своей неуклюжей задницей. Друзья, я готов. Одеты, одеты наушники, ну лапы с педали я убрал. У меня, в принципе, есть лицензия на ультралайт, на PPL. -е. Нет. Смотрите, как это все происходит. Это Но от винта. Р -р -р -р. Ну, вот видите, как автомобиль с полоборота, чпок, и все. Но ну, это лайкоминг, мы потом, кстати, откроем капот, посмотрим в него. Капот забыли посмотреть. катится я буду переводить да. слушай мягенько идет по травке моя машина хуже едет он отличается именно хорошей как хорошая шасси очень мягкая а там получается какие-то амортизаторы есть или да, да? это амортизатор ну, друзья вот я сразу это ценил реально классно то есть ты на нем едешь я просто здесь на планерах катался после посадки, особенно на своем шляйкере Это, конечно, брым, бэм, бэм, качковатость все-таки присутствует. А тут как на лодочке. А мы сейчас едем на другой конец поля, чтобы против ветра стартовать. Тут у него тормоза. Угу. Непривычно, но очень эргономичные, вот но если в такое положение, обе стойки тормозятся, mm -hmm. а если в этот, он как ручник затягивается, А, и ты, ты можешь ручной. оставляешь, да? Да. Ну, понятно. А так, у меня тормоза планере на интерцепторах. Понятно, что здесь интерцепторов нет, поэтому, да, соглашусь, что удобно. Курс взлета у нас будет 270 градусов.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 Подхватывает по чуть-чуть. Вот, дрифую я под сноликом. Сцепил зубы. Сжал яйца. Ну, в общем-то, так не буду отвлекаться на съемку. Ну его в баню. Фу, как страшно. Ну вот и весело. Надо искать поляну. Так что, если вы хотите вот такую красивую экскурсию по небу. Вы знаете, куда ехать? Аэродром Подсуной под Предой. Ну, опять же, недалеко нас И здесь совершенно потрясающая местность. То есть, полюбоваться сверху вы сами видите, какие виды прекрасные. Я тоже рекомендую я над этим городком провел вчера по меньшей мере полчаса, набираем разных потоков поэтому смотрелся и теперь сам хочу приехать погулять к аэродрому я еще всегда успею еще раз вам хочу показать бирштенас это достаточно красивое такое местечко курортное на берегу Немана. видите петля перед а впереди город преной и вот собственно нас как это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 должен прекрасно потому что я помню как садится наш пилот на аэродроме просто замечательно О, прям плывет по земле, еле-еле здесь у нас еще порушитисты выгодят Почувствовал а что-нибудь? Нет, как, как, как в тапочке, как как товарищские да. тапочки, друзья. Так, на подушке. Да, класс. А, ну, можно тормозами потормозить немножко. Но... Нам дистанция позволяет спокойно без торможения. Доехать. Я вот тоже иногда стараюсь, стараюсь всегда доезжать так, чтобы даже без торможения можно было остановиться. Был у меня однажды незабываемый куча, отказали тормоза на планете а я уже ехал в собственный прицеп. И в последний момент я успел там достаточно энергично положить крыло правое в землю и отвернуть от собственного прицепа. Ой, какой кайф. Ну, буду хоть знать теперь, что такое Робин. Лицо счастливого человека, который полетал на самолете. Оп. И свобода. Огромное спасибо. <связь> из из, из впечатлений... Я, я рулить не просил, потому что ну, на самолетке я летал. И... Знаешь, что нормально летит. Сейчас Это... турбуленция немножко... Да... Просто ну, придерживался не, не, не, Я Но... лучше поснимал. Но... Ну, видно, что летит. Видно, что хорошо летит. И главное, что как взлетает, как приземляется, и все это мягенько. Отличный аппарат. Огонь. Пошли посмотрим мотор. Хоть похвастаемся. Друзья, из хорошего, посмотрите, установлен даже на самолете Фларм, для того, чтобы планиристы видели самолет, а самолет планиристов. И это еще и в Литве не обязательная опция, но я считаю, что очень-очень нужная, чтобы видеть друг друга в небе. Поэтому... Пилот этого самолета, респект владельцу, респект уважуха. Да, Я... благодаря тоже, спасибо друзьям, они мне пока сами не используют, одолжили его, да. чтобы безопасность превыше всего была. Очень просто все вскрывается здесь, никаких не нужно ключей, отверток с собой, тоже немаловажно никакого инструмента для осмотра. Это а вечную отвертку потеряешь что-нибудь еще потеряешь. Оп! И вот он красавец Лайкоминг. Нормальный, хороший авиационный мотор, который не нужно каждое утро выкручивать свечи. Чтобы слить отстой и масло не видно и масло не видно да последний какой чистенький но ты скажи честно ты же при съемке не готовился так чтобы мыть мотор нет друзья это совершенно спонтанно получилось мы еще вчера мы сегодня еще по соревнованиям могли летать ну детьми ну кстати действительно тут я могу сказать что очень ухожено все внутри чистенько аккуратненько вот прям вау тоже друзья помогают, кто имеет лицензию на присмотр. То есть, э, проверяют мотор. А здесь же, я насколько понимаю, он 2000 часов бегает до верхола. Да, да. 2000 есть, часов. Не как у Вильги 500? 2000, либо 12 лет. 12 лет. М -м? Ну, я думаю, что... Но у него еще 1500 часов есть. Э... Так ты можешь зажигать, кто как керосин лей, в смысле топлива. Да, винтик новенький, только пришел вот весной А у винта какой ресурс? полторы тысячи часов 6 лет 6 лет ага ну как раз оно более-менее друг дружкой вяжется да она как раз следующий ремонт мне хорошо будет стоить самый частый вопрос от зрителей канала сколько жрет на буксировке он практически работает на максимальном режиме угу. порядка 45 50 литров за час да? Угу. Да. Поскольку... А в режиме, когда ты а, куда-то катаешься? А в крейсере 34-35. Ну вот, да. Я помню, что Клаус там говорил, что в районе 35 литров эта штучка кушает, типа, если куда-то лететь. Ну, ну, соответственно, Учитывая знаю... скорость, среднюю 200 км в час, можно себе представить, какой расход на 100 км. Да, небольшой. 15 литров в час. Но вы 15 литров в час вы летите и быстро получаете неизмеримое удовольствие на такой вообще совершенно потрясающей универсальной штуке. Ну и э, топливо стоит лель, да? Да, Афгаз. Соточка. Но зато 2000 часов, друзья, вот. Раз! Вы даже не представляете, что такое 2000 часов. Я летаю, когда на планере, э, летаю по 6-8 часов каждый день. Я 1000 часов и летаю зимой, летом и в Африке. Вот 1000 вылетовую при моем образе жизни, жить я в планере вот за год. Но это очень сложно. Нормальный средний налет хорошего пилота на планере 300 часов в год. А это тоже очень достаточно много. Мне кажется, что вылетать на самолете часов 500 в год можно? Или тяжело очень? Тяжело. Да. Ну вот, вот, поэтому я думаю, что часов 300 это вот... И дальше вы делите 300, 300, 300, сколько и мотора и так далее. Это реально лет на 12. 12 лет счастья. Ну, и а потом немножко ремонтика, и опять следующие 12 лет счастья. Согласен. А планер, что-то с планером обслуживать нужно? Вот, ну, с э, самим самолетом именно. У него, как и у всех самолетов, присутствуют свои регламентные работы. Угу, что нужно 50, сделать? 100 часов, 300 часов. 50 часов э, есть полная таблица, угу. осмотр, замена масла, замена воздушного фильтра. И осмотр. В основном осмотр. Больше никаких, никаких проблем не доставлял этот самолет. Понятно. А летную годность раз в год. Насколько, Естественно. Да, насколько сложно это в Литве. Я знаю, что э, ну, это во Франции на планер я прохожу, ну скажем так, день. То есть инспектор там заглядывает mm -hmm. во все лички, во все щели с зеркальцами. Там mm -hmm. тросик мне нашел недавно, уже подношенный, говорит, mm -hmm. на следующий раз заменить. Ну, а вот как у вас тут? Здесь никаких проблем, только все зависит от работы ТК нашей инспекции. Подаешь заявку, потом согласовываешь с ними, когда они приезжают, осматривают. Если у тебя все документы заранее подготовлены, никаких проблем не возникало. Uh -huh. Все проходит. А документы На ура. ты сам готовишь или какой-то тебе инспектор или... Опять же, у меня есть друг, который мне помогает и, естественно, я сам их готовлю uh -huh. с помощью друга. Ну, то, то, то же самое, как и я. У меня есть друг Робин, как, вот самолет Робин и друг у меня есть Робин. Вот Робин мне очень помогает каждый раз. Э, у меня планера французская регистрация, поэтому там всегда какие-то небольшие нюансики. Он говорит, Игорь, вот это так нужно сделать, это так. Занимает подготовку у нас где-то день с ним ну как день там два часа где-то мы бумажки заполняем и на следующий день инспектор обнюхивает все я заранее вскрываю весь планер все места где нужен доступ он делает дальше проверку я все это закрываю чтобы экономить его время и в этом случае это немножко сто стоит 270 евро а, кстати на самолет сколько стоит а Или... я сейчас не помню крайний раз по моему платил до 200 у нас регулярно тоже, эти да? цены поднимаются, но ну, порядок при, примерно тот же. То есть, это ну, не космос. Да, да, да. Потому что я знаю, что ребята у меня знакомые проходили в Москве, делали техосмотр летную годность. Там меньше, чем со 100 тысячами рублей не подойди, а это там больше тысячи больше евро. И бумаг там, ну вот у меня это 4 листочка, ну ладно, 6 в этом году было, 6 листочков. А там вот такая пачка бумаги совершенно ненужная, непонятная. Там приборы нужно снимать, продувать, еще чего-то. Ну, в общем, под... придумано в Росавиации столько геморроя, чтобы люди не летали. И вы посмотрите, когда этого... Я в Литве тоже бюрократы. Я как человек, меняющий лицензию сейчас, столкнулся со всякими такими нюансиками. Есть бюрократы. Но это все как-то, ну, наверное, выполнимо и, наверное, не космически дорого и, наверное, как-то объяснимо. То есть это основная вот разница, наверное, какого-то подхода европейского и подхода в других странах и республиках бывшего Советского Союза. Вот человек даже хочет сделать все по-правильному, а он не может, ну потому что не может. Понял, здесь никаких проблем, здесь все документы, все хорошо. вопрос очень важный крайний, есть ли транспортный налог? Вот я на тебя сейчас не Нету? То есть вот ты хочешь сказать, что ты на за самолет не платишь за то, что он летает государству денег? Нет. Не буду называть фамилий, но один мой хороший друг, у которого есть несколько самолетов, и, например, самолет Вильга, у которого мотор 350 лошадиных сил, платит с этой каждой лошадиной силы вот такой налог. Вы знаете, сколько в России налог? Он платит, как будто он машина. Он летает по небу, но он платит все равно с лошадиной силы этого самолета. Платит столько, что содержание этого самолета с таким мощным мотором становится достаточно бессмысленным. И... Хочется летать тогда на самолете с менее мощным мотором, а это, например, для буксировщика небезопасно, еще что-нибудь. Или просто забивать, летать по-партизански. Поэтому вы представляете, как важно и как хорошо, когда налога нет. Отлично, слушай, хорошая новость. Это даже как... Я всегда думал, что... А вот завести самолет, а будет он жрать еще денег, ты будешь за него платить этот транспортный налог. А его нет. И на планер, кстати, нет. Естественно, все тогда ложится на плечи, допустим, того же самого планериста стоимость эм... подъема должна будет увеличиться тогда не ну да и потому, по, по, по, поэтому пока... часто спрашивают а почему так дор дорога буксировка стоит пока а... слава богу этого нету надеюсь не появится не я надеюсь время. что в Литве, Литве достаточно разумные ну бюрократы есть но они такую глупость не придумают Эдвард меня вчера затягивал я отличный день был вчера третий летный день а, который я не выиграл, выиграл в Бенас, но зато я выиграл на буксировке, мы <соценно> затянулись первыми, а, поэтому э, взлетело два аэропоезда, есть видео, как мы летим вот с Тайкой, я вставлю, наверное, в это видео кусочек с аэропоездами, и мы, взлетев крайними, мы все равно обогнали всех, оказались, я первый отцепился. Вот, смотрите, поворот у нас идет под нами, один аэропоезд проходит Вильга, то есть Робин насколько веселее тащит, и он, соответственно, подрезает круг, и я уже вообще выше всех. Вот коллеги направо-справо, вот коллеги слева, и мой любимый Робин, самый лучший самолет, буксировщик. Ну что, на этой оптимистичной нодере, наверное, скажем большое спасибо, друзья, за вот эту экскурсию небесную, за, за знакомство с самолетом. Я не смог снять видео про самолет во Франции, потому что владелец не разрешил, не хочет он, публиковал я видео его самолета почему-то. Но зато мир не без добрых людей. Спасибо огромное. Хорошо. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях спасибо от вас, потому что это всегда вдохновляет на продолжение банкета. До новых встреч. Летайте, приезжайте, пробуйте. Все да. дороги для вас открыты. Вот это здание, посмотрите, вот, вот оно, а вот а отгарчик. <смех> можете приезжать, я оставлю телефончик, если кто-то захочет. Не вопрос. Да, всегда на этой красавице можно будет, или красавцы, как ты ее, мальчик, девочка? Французская, француженка. Француженка, на этой француженке элегантные можете слетать. <смех> <смех> до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов.